Наконец-то у нас на канале игра, которая старше меня. Оригинальная Ultima The First Age of Darkness вышла в 1981 году на Apple II. И погодите, погодите, это получается, что в этом году ей исполняется 40 лет? Юху, да, месье каннибальский в кои то веке выпустил своевременный видос. Это уже победа. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Wolfenstein 3D очень знаковая игра, Doom очень важная игра, Quake одна из самых важных игр в истории игровой индустрии, а Sirius Sam, ты, ты как тут оказался, пошел вон отсюда жалкий кусок говна. Ультима важнее всех этих игр вместе взятых, потому что те люди, которые своими руками творили историю игровой индустрии 90-х и нулевых, в свое время будучи шелухой, проводили десятки часов за игрой в Ultima. И эта игра смогла вдохновить сотни людей на создание чего-то нового, Кармак, Ромеро, Спектр, все они называют Ultima той самой игрой, что побудило их к действию, открыла волшебный мир компьютерных игр. Поэтому я предлагаю вам сегодня вместе со мной отправиться в увлекательное путешествие по миру Сосарии. Но для начала я попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, сейчас же. Ну как вообще можно рассказывать о Ультима, не упоминая Ричарда Герриота? Лорд Бритиш, разработчик, предприниматель, космический турист и просто мировой мужик. Ричард увлекся программированием, будучи еще юношей, и создал много различных текстовых игр на основе правил D&D. В 1979 году он в одиночку разработал Акелабетт World of Doom. Так вот, A World of Doom, наверное, самая первая компьютерная ролевая игра в истории. Изначально у нее был текстовый интерфейс, но после того, как у Бритиша появился Apple II, он создал графическую обвязку игры, ибо уже тогда внешний лоск имел значение. Позор. И да, том спасибо. Тут вообще чуть за пта. Это 83-й год. Сама же игра представляла из себя Dungeon Crawler от первого лица, где одинокому герою предстояло спуститься в темное подземелье и убить Барлога. Игра была написана на языке программирования Basic, и Ричард продавал ее в магазине Computerland, в котором работал продавцом. И так получилось, что одна из копий игры попала в издательство «Калифорния Пацифик», и они предложили Гэриоту своять коммерческий релиз. Сказано, сделано. Игра вышла и разошлась тиражом около 30 тысяч копий, что более чем дохрена для тех лет. Затем Бритиш приступил к разработке новой игры, и ей стала как раз-таки первая часть «Ультима», которая выбрала в себя все самые лучшие стороны Акалабет и привнесла много чего нового. Игра начинается с меню, где нам предлагают создать нового персонажа или продолжить игру за уже существующего. Давайте создадим нового, конечно же. Нам предлагают распределить 30 очков между шестью характеристиками. Сила, выносливость, харизма, мудрость, интеллект и ловкость. Как по мне все характеристики кроме силы и интеллекта не оказывают никакого влияния на игровой процесс. Сила важна на первых порах, так как она напрямую влияет на наш исходящий урон, но вот разброс этого урона на поздних этапах игры столь чудовищный, что это влияние никак не ощущается. Интеллект влияет на получаемое персонажем количество очков опыта. Вроде бы. Поэтому сами понимаете это довольно важная характеристика в игре. Влияние остальных характеристик либо вообще незаметно, либо они руляют не в самых важных областях игры. Как например от параметра выносливость зависит грабанут ли нас в пабе после очередного круга Эля. Эл, так, так, раса, ну пускай будет гном, так как он дает прибавку к силе. Пол, конечно, мужской, а вот класс, пускай будет боец, так как опять-таки, тоже дается прибавка к силе и ловкости. И вот он наш. ЗЛОБНЫЙ БОЕВОЙ ГНОМ а -а -а -е, соломуля, Сюжет Ультима, можно сказать, является прямым продолжением Аклобет, если, конечно, считать те два предложения в руководстве сюжетом. ЗЛОБНЫЙ МАГ МОНДЕН призвал на земли Сосарии Орды Чудовищ. Лорд Бритиш, правитель местных владений, подтянул себе в помощь странника и приказал убить Мондона. Только вот в чем проблема, тысячу лет назад Мондон создал жемчужину бессмертия, которая, как очевидно из названия, сделала его бессмертным. Как убивать эту хрень, совершенно непонятно. И вот мы оказываемся в открытом и огромном, как твоя мамка, мире Сосарии. Хочу сказать, что мы с вами играем в ремейк 1987 года для DOS. Каких-то супер кардинальных различий в плане геймплея тут по сравнению с оригиналом нет, но за счет более расширенной цветовой палитры игра выглядит куда симпатичнее. Управление в игре реализовано на стыке двух подходов. С одной стороны нам достаточно нажатия одной клавиши для совершения того или иного действия, с другой на каждую из этих клавиш просто-напросто забиндена соответствующая команда. И так получается, что для управления в игре мы используем почти всю клавиатуру. Передвигаемся по миру мы при помощи нажатия стрелок. Атакуем по нажатию клавиши A. Атак. И последующем выбранном направлении. Вход в города и подземелье осуществляется нажатием клавиши E. И. E, e, e, e, e, e, e. Entire. За разговор отвечает клавиша T. Скука, давай геймплей! Для начала нам надо найти замок Лорда Бритиша и получить наш первый квест в игре. Хотя постойте! Это не совсем так. Первое наперво, что нам нужно сделать в Ультима, так это пройти обязательный этап первоначального гринда. Так как Ультима это одна из первых компьютерных РПГ в открытом мире, то можно смело утверждать, что в игре есть огромное количество довольно архаичных механик. Первая из них это. О господи. Еда. Вы должны Понимать, что Ultima это пошаговая РПГ, и за один ход мы можем совершить только одно действие. И во время хода у нас тратится та самая еда, и если она закончится, то появится экран смерти персонажа, все наши хитпоинты и еда сбросятся до 99, а золото до нуля, и по сути это равносильно началу новой игры. Не зря вы во время выбора персонажа видели еще три занятых ячейки. Давайте помянем пацанов-первопроходцев. В начале игры еда сильно ограничивает нас в исследовании мира, так как у нас всегда должен быть запас для возврата в город. Следующая неоднозначная механика это способы фармы здоровья. В те времена, конечно, никакого авторигена хитпоинтов не было. Стамина у нас никак не влияет на наши щиты, поэтому эта характеристика отправляется в мусорку. Тут тебе и самое место, и ты никчемная. Есть три способа получить хитпоинты, но на данный момент нам доступен только один фарм подземелий. Каждый раз как мы спускаемся в подземелье, убиваем там врагов, а затем выходим на поверхность, нам возвращается некоторое количество хитов, равное количеству хитов отнятых у врагов. Бои в подземельях проходят от первого лица и скажу сразу, ориентироваться в них очень сложно. В начале игры каждый спуск в подземелье это героическая вылазка с надеждой на то, что ты нанесешь врагам больше урона, чем они тебе. Итак, я нашел довольно удобное подземелье и решил пофармить хиты и золото на первых двух этажах. И теперь у меня есть 3200 хитов, 3800 очков опыта и 4500 монет. А еще у меня есть своя дискорд группа, в которую вам точно надо вступить. Дискорд группа каннибальского. Боль, отчаяние, печалька. В ближайшем городе я купил себе великий меч, доспехи, еще 4000 еды для спокойного исследования мира и аэромашину, чтобы это исследование проходило с комфортом. А теперь давайте займемся выполнением квестов. Всего за игру нам предстоит выполнить 11 квестов, 8 из которых нам выдают местные правители. Эти квесты можно разделить на две группы. В одних мы должны найти особое святилище на глобальной карте, а в других убить определенного монстра в подземелье. Давайте попробуем выполнить первые два. Нам нужно найти могилу потерянной души и убить желатиновый куб. Ну я думаю мы начнем с куба. В принципе с подобными заданиями все довольно просто, нам нужно отправиться в любое подземелье и спуститься на определенный уровень. Например желатиновый куб спавнится на третьем и четвертом этажах. О, только перед походом надо не забыть надеть оружие и броню. Да, нам недостаточно купить оружие, нам еще надо его надеть через специальную команду. Об этом, например, не знал Каннибальский. И поэтому я, блять, вынужден привезти сегодня сюда, блять. Спустя минут 15 блужданий по подземельям я нашел желатиновый куб и уничтожил его. Теперь надо найти дорогу обратно. И уж если я плутал, исследуя первые два этажа подземелий, то представьте, как все осложняется, когда надо найти обратную дорогу с четвертого на 5. Первый этаж. Еще одна проблема это лазерные ограждения, которые преграждают нам дорогу в подземельях. Из-за них я смог выполнить этот квест только в третьем найденном подземелье, а вот с поиском могилы потерянной души все уже гораздо веселее. В открытом мире мы можем встретить вот такие вот таблички. Каждый из них дает нам плюс 10% к одной из характеристик. Посещать их мы можем сколь угодно много раз, но при этом если мы посетим один и тот же монумент два раза подряд, то на второй раз он не сработает. То есть для повышения характеристики мы должны посетить сначала одну табличку, а затем уже другую. На севере от замка Лорда Бритиша я нашел на островах две таблички. Одна дает нам плюс 10% к ловкости, а вторая к интеллекту. Поздравляю, мы прокачали на максимум интеллект и ловкость. Используя карты мира Сосари из интернета, я смог найти нужный мне монумент и теперь можно отправиться обратно к королям и сдать первые два квеста. За поиск монумента король даст нам плюс 7 очков к силе, а вот за убийство желатиного куба мы получим красный самоцвет. Всего нам предстоит собрать 4 самоцвета, и они нужны нам для… ОГОГО? Запуска машины времени? Вау, может тут еще и полеты в космос будут, а? На этом континенте мы выполнили все квесты, давайте отправляться на следующий. Опять таки ищем замки королей, берем задание на поиск монумента и убийство противника, но перед тем как мы отправимся выполнять эти два поручения, позвольте рассказать вам о самом важном монументе игры. Колонна аргонавтов. При каждом ее посещении она дает нам самое слабое оружие, которого у нас сейчас нет в инвентаре. При помощи нее, а также еще одного монумента мудрости неподалеку, я сейчас выформлю все оружие игры. Теперь наша мудрость прокачана на 99 единиц. Давайте проверим. А еще у меня есть кинжал, лук, пистолет, световой меч и даже бластер. Бластер это самое мощное оружие в игре. Во-первых, у него приличный урон. А во-вторых, он бьет врагов на расстоянии трех клеток. А в-третьих, блядь, ёб... бластер, чего вам еще надо? Я решил провести небольшую подготовку к новым спускам в подземелье. Теперь, когда у меня есть деньги, я могу купить в городах заклинания. Лестница вниз и лестница наверх. Они позволят нам быстро спускаться на нужные этажи и также быстро выходить на поверхность. Но есть два фактора, которые осложняют получение этих заклинаний. Первый. В каждом городе свой ассортимент магических и оружейных лавок. Так что иногда может даже понадобиться вернуться на предыдущий континент для покупки необходимого заклинания. Второй. Свитки здесь выполняют роль расходников. Один свиток равно одно использование заклинания. Я затарился по полной. Теперь нам надо убить падальщика, который спавнится на пятом и шестом этаже подземельй. Заклинаниями лестниц этот процесс теперь занимает не больше пяти минут. И как вы понимаете, следующего монстра мы найдем на седьмом и восьмом этажах, а четвертого на девятом и десятом. Только вот перед походом на Балруга нам снова надо будет заняться фармом подземелий для получения десятого уровня, ибо на этих этажах монстры могут запросто ваншотнуть героя шестого уровня. Мы нашли все четыре столпа и собрали все четыре самоцвета. А что теперь-то? Сейчас у нас, конечно, есть интернет и руководство с прохождениями. А вот в те далекие времена странники могли узнать, что им делать дальше, только при помощи слухов в таверне. В некоторых городах есть пабы, и если поговорить с трактирщиком, то он может сказать нам один из этих слухов. Некоторые из этих слухов дают нам хоть какое-то понятие о сюжете. И представьте, каково было удивление игроков, когда они читали это. Космические путешествия? Да, теперь нам предстоит отправиться в космос. Для этого в любом городе покупаем Шаттл. Он появится рядом с городом и затем заходим на его борт. И вот тут начинается самая сложная часть игры. Ультима это не только одна из первых компьютерных РПГ, но и наверное самый первый космосим в истории. В режиме от третьего лица мы перемещаем корабль по сектору. В режиме от первого лица ведем бой с врагами и совершаем гиперпрыжки. Любой из озвученных действий расходует топливо корабля. И я смог пройти этот этап только с четвертого захода. На карте мы можем видеть следующие значки. Этот означает, что в этом секторе ничего нет. Этот, что здесь есть звезда, что равняется тому, что там ничего нет. Этот значок означает, что в этом секторе есть станция. На станции мы можем заправиться, восстановить щиты и даже сменить корабль. Каждая стыковка стоит 500 монет, так что после первой своей неудачной попытки мне пришлось еще немного пофармить золото на Ассасарии. А вот этот значок означает, что там может быть что-то из первых трех значков, а еще там точно есть враги. Бой с врагами проходит от первого лица и требует определенной сноровки. После часа практики я все-таки смог присноровиться к такому управлению и убить 20 врагов, чтобы получить звание космического аса. И да, помните, никакой поддержки мыши, только голова, только хаткор. И самой сложной частью этапа является стыковка со станцией. Это действие требует необычайной точности и не прощает малейших ошибок. Вообще, у меня всю дорогу возникало чувство, что космический этап игры был добавлен исключительно для растягивания игрового процесса. И знаете, я был почти прав. Ричард Гэрри добавил в Ультима космические приключения для того, чтобы забить дискету с игрой под ноль. После мы должны вернуться в стартовую систему. И если вы не запомнили, откуда вы начали свое путешествие, то это исключительно ваши проблемы. Вот мы и вернулись на Ассасарию, у нас есть 4 самоцвета и мы крутой космический ас, чего еще не хватает нам для звания настоящего мужика. Конечно же спасение принцессы, вы наверное уже могли заметить, что в каждом королевском замке в одной из камер темницы заточена принцесса, если убить шута в замке, это вот эта куча пикселей, то мы получим ключ от одной из камер, я уже спасал принцессу на ранних этапах игры и в награду она давала мне. Так, тут переход на новую строку. И в награду она давала мне 500 хитов, монет и очков опыта. Стоит учесть, что после убийства шута нас начнут преследовать все стражники в городе. И количество потраченных хитов может превысить полтысячи. Так что стоит грамотно оценивать свои силы или использовать незавершенство алгоритма преследования игрока. Кстати, а можно ли в игре убить короля? Что ж, можно. Только это никак не повлияет на игру. После прохождения космического этапа принцесса за свое спасение расскажет нам, где можно найти машину времени. Но прежде чем отправиться на тысячу лет назад, мне надо набрать максимум возможных хитов. Ты заебал уже, блять. Нет, нет, нам больше не надо идти в Адземелия, так как в деньгах уже нет особого смысла, мы смело можем обменять их у короля на здоровье. После чего находим машину времени и запускаем ее. Отправляемся на тысячу лет назад и застаем Мондреда за созданием кристалла бессмертия. Подходим к нему и атакуем. После того, как он превращается в летучую мышь, разрушаем кристалл. Вот, вот, вот для этого я и набирал максимум хитов. Уж очень больно кусается этот кристаллик. Добиваем Мондреда или Мондейна или Мондень И все, поздравляю, мы с вами прошли. Ultima. Мы проводим тысячу лет в спячке, после чего нас пробуждает юный лорд Бритиш и провозглашает нас истинным властителем Сосарии на все времена. Вот такое вот она была, Великая Первая Ультима. Олдскул в чистом виде. Эта игра наполнена очень смелыми, хоть и крайне спорными решениями. Конечно, сейчас Ультима представляет исключительно исторический интерес. Игра в нее равносильна походу в музей, в котором можно самолично пощупать этот экспонат. Но стоит только мне подумать о том, какие чувства вызывала эта игра в год своего выхода, и у меня просто дух захватывает. Это как если бы до выхода Ведьмака 3 не вышло бы ни одной РПГ. Я прекрасно понимаю, как люди могли тратить десятки часов на исследование просторов Сасарии в поисках всех монументов и самоцветов. А уж как они охреневали, когда попадали в космос. Ультима прекрасно справляется с созданием уникальной атмосферы путешествия по неизведанному и полному загадок миру. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание и... Пока. Погодите, погодите, погодите. А как же спасение каннибальского? Так, давайте узнаем, какая максимальная глубина здешных подземелий. Я знаю ту У него с ютуба появилась привычка стремиться на дно. Закупим 99 лестниц вниз и пойдем. Что? Максимум 10 этаж? Я почему-то думал о чуть большем количестве. Каннибальский, каннибальский... Да тут я тут, вот он я целый, живой, здоровый, все нормально. А чего у тебя такой страшный голос был? Это со связью а, проблема. Нет, нет, нет. Не, смотри, чему я тут научился от них делать? Сейчас, погоди, погоди, зацени. Ну все, все, я спас тебя, пошли домой. Спас? Ты считаешь, что ты меня спас? Да блин, я бы тебя просто по-другому в заманил бы. А как же злой дух леса? Кто там на тебя нападал? А как ты здесь оказался? Ой, слушай, да всем помню. Ты вообще в курсе, что ты сейчас просто стоишь в зале напротив зелёнки? Вот дело у меня пора завязывать со сквозными сюжетами. И да, я это пока не забыл. Подпишись!